Не забывай, некоторые вещи нельзя забывать. Тень идет за мной. Нужно торопиться. Меня зовут Даниэль. Я живу в Лондоне, вот. в... в Что я натворил? Это безумие. Нельзя забывать. Нельзя. Я должен его остановить. Соберись. Меня зовут. Я Даниэль.